Крошка дочь к отцу пришел и сказала Кроха, что? Как ты там говорила? Mm. Про любопытную Варвару что-то? На базаре нос оторвали. И что? Если папа будет ссылать свой нос туда, куда ему не нужно, mm. то я ему обязательно нос не успею оторвать. Не успею. Этому тебя где научили? В садике? Да нет, бывает такое слово. Бывает, да. Но это же плохое слово. И не просто плохое, и хорошее. И хорошее. Да. М -м. Для... Я, значит, с тобой сижу, болею на больничном, лечу тебя, лечу, кормлю тебя, кормлю, а ты мне такие гадости говоришь. Разве это хорошо? Ну ты-то ты тоже заделаешь. Плохое Но... что-то, да? Да. Это то, что я тебя заставляю уроки учить? Нет. Буквы писать? Нет. Но ну, ты же мне за это сказала? Ну нет. А за что? За это. Ты не хочешь писать. Не, не хочу писать, но меня-то. Но ты все там перекопал в моем домике. Потому что я искал телефон, чтобы тебя наказать. Чтобы ты сделала уроки для начала. Ты же не хочешь делать уроки почему-то? Почему ты не хочешь? Почему? Меня что-то заставляет меня делать. Я думаю, что это лень. Тебя лень заставляет не делать уроки. Нужно учиться, писать буковки. Детки специально учатся писать, чтобы потом им было проще в школе. Но ты хочешь быть неграмотной. Хочу быть грамотной. Ну, значит, надо что делать? Учиться. Писать буковки, как говорит тебе твоя учительница. Угу. Будешь учиться? Угу. Гадости не будешь папе говорить? Не буду. А только у папы есть какие-то беленькие есть. Волос белый, это я уже видишь, папа уже даже посидел от таких слов твоих нехороших. Про Варвару, да? А может быть ты уже просто старый, стареешь? Ну, может быть, конечно, не исключено. Или просто стареешь. Или просто старею. Угу. То есть ты мне еще и стариком обзываешь. Нет, я тебя не обзываю, просто я тебе говорю. Что говоришь? То, что ты можешь постареть уже. И что тогда будет? Тогда ты будешь старенький и. И ты не можешь ничего делать своими руками, только ходить на ходулях. На каких ходулях? Ну дедушки и бабушки ходят на ходулях, Стани. Так, заканчивайте. Я еще не старенький. Дедушка и бабушка. И нос отрывать мне не надо. Будешь учиться? Иди учи уроки. Все, давай. Пока-пока. Ну, Вижу, что ты ничего перекопал. А теперь будешь. Хорошо, ну, я исправлю. Точно так же, чтобы было. Хорошо, уговорила. Делаешь уроки до конца? Нет. Почему? Только, только одну строчку, и все. Давай мы не будем торговаться, давай. Я не торгуюся. А что ты делаешь? Просто я так пришла, то чтобы... Ну, чтобы... Папа... Ну, чтобы папа, ну, не заставляй меня много сделать. Делай, я тебя много не заставляю. У меня не получается с животными что. Надо стараться учиться. А если у меня и так даже не получится? Ладно, давай уже, разглагольствуешь. У меня не получается, но тел так ты давай обзываться теперь из-за этого да, да нет. не будешь обзываться но ну, хорошо я тебе помогу я тебе точечки поставлю ага там уже поставлены точки мне нужно так чтобы не было мало хорошо